Приветствую вас, мои друзья, коллеги. Все мы уже заметили, что в наших кабинетах появились новые задания. Некоторые немножечко, так сказать, перед ними начали посовать, и кто-то там отложил это все. Поэтому решили вместе с вами пройти регистрацию и задания и пояснить, что, я думаю, что ничего так нету страшного. Я думаю, мы уже не первое проходили с вами такое... Новое задание, которое сначала все было непонятно, а потом все реально, "Ай, как все легко и просто". Поэтому давайте все легко и просто вместе это пройдем. Ну, давайте начнем вот стимит, подписаться на страницу, выполнить, нажимаем. Что у нас здесь? У нас здесь регистрация. Так. Я думаю, самостоятельно каждый из нас там почитает это все. Ага, вот важно. Мы рады покрыть там плату, но нам нужна ваша электронная почта и номер телефона, чтобы вручную проверить, что вы настоящий человек. Этот процесс займет 1-2 недели. Если вы хотите пропустить очередь достаться на анонимной, вы можете внести плату. Ну, нам анонимность ни к чему. Мы все люди открытые, честные, порядочные, поэтому Поэтому мы идем обычным путем. Так, придумываем свой use name. видите, ну, Я думаю, тут много выдумывать не надо. Каждый свою там, то ли фамилию, то ли любимый какой-то логин, который везде заполняет. Пошли дальше. Так, почта. Наша почта. Я по лентяйке всегда беру вот так вот. А, оказывается, тут даже все есть уже. Вот видите, что Google шевотворящий делает? Продолжить, Проверить. Угу. видите, надо всегда проверять папочку спам, по какой-то причинам иногда письма залетают туда ну ничего, сейчас мы делаем вот так, отмечаем и делаем не спам все, теперь заходим во входящие чтобы следующие письма уже приходили как не спам открываем подтверждаем Отлично. Пошли дальше, продолжить. Выбираем код страны. Я нахожусь в Благословенной Украине, поэтому ищем Украина. Есть номер телефона три восемь шесть семь семь семь восемь три два ноль восемь. Я так понимаю, ноль три восемь ноль шесть семь и пошло дальше. Так, теперь код подтверждения ждем на телефон. Вот он уже пришел. Очень быстро, очень оперативно. Ага. После проверки вашего запроса на регистрацию мы будем сзади. т. это сообщество Steam. Так, отлично. Ну, я так понимаю, на проверку. Здесь никаких нет у нас, как обычно, вставить ссылку или загрузить какой-то скрин на подтверждение. Поэтому, поэтому я так понимаю, что просто-напросто... Кстати, здесь, наверное, язык выставляется. Не, не выставляется. Ну, спасибо, Google все переводит. Так, Тогда что, нажмем на проверку. Ну, надеюсь, мы все выполнили правильно. подписку мы сделали вот я перед этим ну, даже не думал, что буду записывать видео Сделал. Такую же там ничего сложного на Reddit было вообще очень просто, зашел, ввел свой e-mail, пароль и подписался, поэтому ничего сложного там нету и точно также там проголосовал за статью написал комментарий проекта сейчас мы Reddit еще найдем одно голосование, чтобы вместе с вами еще раз, так сказать, повторением от учения. Так, проголосовать за статью проекта на Reddit. Выполнить. Так, Google нам переводит все. Смотрите, в Reddit голосование, это как мне объяснили, надеюсь, что правильно, потому что спрашивал у специалистов, это нажимание вот этой стрелочки вверх. Это мы проголосовали. Заходим обратно. Ага, проголосовать за статью проекта. И нам надо, нам надо, ага, файл. Наш чат уже неоднократно сбрасывали, такой прекрасный, э, как там правильно называется, для скан фотографий, такой помощник. То есть, что мы делаем? Выбираем область экрана, наверное не так наверное сейчас покажу как выбираем область экрана вот так вот чтобы было видно нашу э, ну, нашу регистрацию то есть кто это голосует и чей скрин чтобы было понятно чтобы было видно что мы проголосовали чтобы от красненьким горела вот здесь вот и было видно кто проголосовал все. Вот здесь вот нажимаем Сохранить. Сохраняем. Сохраняем. Папка фото. Запомнили, куда сохранили. Скрин 2. Вот. Теперь заходим сюда. Выберите файл. Вот здесь вот. Ага. Скрин 2. Оп. Все загрузился. И нажимаем на проверку. Все, выполнено задание. Так, следующее задание по Reddit. Выполнить. Вы видели, хорошо оплачивается. Повышенные доли. Не то, что там 1-3 доли. Так, заходим, понимаем, туда же, где мы уже голосовали. И нам надо написать здесь комментарий. Комментарий как Сергей Барский. Найдроник получает три тренз... предложения в Цурихе. Как нам уже советовали, как мы уже делали. В принципе, смотрите, друзья, практически Facebook, Twitter, вот здесь вот почти новости везде совпадают. Поэтому написав, допустим, в фейсбуке или в Твиттере, выполняя задание какой-то комментарий по этой новости мы можем его копировать и везде выкладывать вот здесь вот для для выполнения ну например да зайдем посмотрим в твиттере в твиттере в твиттере свой профиль Вот видите, то есть уже был ретвит, уже мы здесь что-то писали. Ну вот, можем, допустим, вот скопировать. Вставляем это все в переводчик. Копируем это все на английском языке. Так, так, так. Это задание мы уже выполнили. Заходим сюда. Вставляем. Комментарий. Отправляем комментарий. Ну. Мы понимаем, что здесь все на английском, это просто переводит автоматически нам Google Если мы здесь сделаем показать нам оригинал, то перевода не будет ну, Понятно, что каждый будет в своем браузере Поэтому все не обязательно Так, так, так Оп, где же наш комментарий? Где-то наш комментарий вот, находим свой комментарий и так и точно так же как в фейсбуке находим время когда мы его ну, написали который стоит копировать адрес ссылки заходим сюда вставляем на проверку видите ничего сложного вот теперь у нас еще есть такая новая игрушка как медиум хлопок Статья проекта по моему там вообще регистрация была через facebook даже по моему без ну, ничего сложного я думаю те кто уже участвуют на площадке drop the bombs имеют э, хотя бы уже минимальное понимание про регистрации, поэтому в этом не вижу никаких сложностей, думаю, каждый в отдельности справится. Если не справится, обращайтесь, все мои контакты всегда есть под видео и везде, поэтому помогу, у нас в принципе мощная, сильная команда, все ребята дружные, у нас шикарная техническая поддержка, поэтому помощь, я думаю, будет оказана в любом случае. Но не вижу здесь никаких особых трудностей, поэтому идем уже на выполнение заданий. Видите, то же самое. Поэтому, друзья, еще раз говорю о том, что нет никаких вообще сложностей. Когда некоторые мои коллеги пишут, а опять что-то в кабинете добавилось. То есть мы должны понять, что огромное спасибо руководителям за то, что они добавляют нам возможность заработать еще больше денег. За одно и то же действие. То есть мы вот написали, допустим, комментарий по этой теме, мы это же комментарии написали в Твиттере, в Фейсбуке, отчет сделали, и точно так же и здесь. Поэтому сложностей никаких нету. Единственная затрата излишняя в начале, это когда мы делаем регистрацию. Потом, ну никаких проблем. Нажали, перешли, там проголосовали, вставили, отчитались. Так, забыл уже, что мы выполняем. Так, мы выполняем хлопок. Это такая себе сленг, типа как в Твиттере там по-своему у них же, да, там твитнуть, там чирикнуть. А здесь хлопок. Вот такой вот хлопок. Оп. Видите, как все даже интересно. Хлопок сделали, сделали на проверку. Тут даже не надо никаких отчетов. Я так понимаю, что нас будут проверять, как они там знают, как правильно проверять. Так. Закрываем. Всегда, друзья, не забываем после того, как выполнили задание, зайти и поставить на проверку. Потому что часто есть случаи, когда люди натуре увлеченные, увлекаются там, переводом статьи, ставят все, выполняют задание, все делают и забывают возвращаться в кабинет, чтобы подтвердить выполненное задание и нажимают э, вот кнопочку «Проверить». Поэтому не забывайте. Вы выполнили работу. Работа должна быть ваша проверена, оценена и оплачена. Дальше. Медиум. То же самое. Статья проекта. Комментарий. Заходим. Видим та же самая статья, которая у нас была и здесь. Поэтому заходим. У меня уже скопированный есть. Так, так, так. Где, где, где. Вот я так понимаю, вот здесь вот. Заходим в наш переводчик, где у нас уже переведенный наш комментарий. Возвращаемся, вставляем. Так, это нам переводит добрый Google, когда мы его даже не просим показать оригинал. Так, повтор. Вот так вот. Вот так вот. И опубликовать. Все, друзья. Так, смотрим, что здесь там надо. Ссылка на проверку одна в строчку. Значит, значит, значит, вот здесь, вот мы должны найти. Точно. Копировать адрес ссылки. Заходим в кабинет, вставляем ссылочку на проверку. Ну, вот так, друзья. Ничего сложного, все просто. Мы уже не раз убедились, когда в начале, я немножко повторюсь, что есть легкий мандраж по поводу, а, что-то новое, что-то сложное. Как мы понимаем, ничего сложного нет. Тем более, если мы вместе, дружно все это будем осваивать. Поэтому всем успехов. Со стими там мы разберемся чуть позже. Дождемся, когда там пройдет проверка. Но регистрацию надо всем пройти и ждать свою проверку. Думаю, что там тоже нет никаких сложностей. И точно так же выполнять будем задания и зарабатывать деньги. Тем более, видите, здесь действительно достойно идет оплата. Вот. Даже круче, чем на Твиттерах и Фейсбуках. Поэтому спасибо еще раз огромное руководителям проекта Drop the Bombs за то, что нам добавили еще, так сказать, работенки, хорошо оплачиваемые. То есть наши заработки увеличились. Друзья, коллеги, всем успехов творческих, финансовых, с улыбкой по жизни идем дальше, знакомимся и работаем вместе с чудесной площадкой Drop the Bombs, с уникальной площадкой сообществом Drop the Bombs. Всего хорошего. До свидания. Наступает новый мир, новая реальность, в которой деньги постепенно сменяются разными цифровыми активами.